Есть еще варианты, когда мы все-таки позволяем себе двигать камерой. Смотрите, есть такие моменты. А, Опять-таки, когда у нас происходит, когда у нас человек движется и когда у нас происходит движение, мы, у нас есть такое понятие, как выпускание из кадра. Я уже об этом сегодня говорил, но расскажу немного об этом поподробнее. Значит, мы можем себе позволить провести все-таки камерой, когда мы снимаем движущегося человека. Если, например, у вас не совсем хорошо получается снять статичными планами, хотя я еще раз вам рекомендую это сделать, то мы можем немножко провести человека. Например, у нас идет человек, и мы заняли позицию, вот мы его видим, мы можем человека легким движением, такой легенькой горизонтальной панорамой провести его. Но здесь нужно, необходимо, необходимо учитывать следующее правило. Значит, мы, помните, я говорил о том, что никогда не снимаем человека в спину и никогда не снимаем, стараемся не снимать человека в профиль. То есть мы проводим панораму таким образом, чтобы у нас оба глаза человека были в кадре. Как только у нас человек начинает заходить в профиль, мы тут же должны нашу камеру остановить. Вот мы проводим человека, он идет, идет, идет, идет по кадру, но как только он начинается, у нас профиль, у нас исчезает второй глаз, мы тут же камеру оста останавливаем и человек у нас выходит из кадра. Выпускание вообще из кадра это очень важный момент, его нужно придерживаться. Когда мы раскадровываем наш объект, нашего человека, желательно все-таки периодически выпускать человека из кадра. Я вам объясню, почему это делается. Вы затем поймете, что когда вы выпустили человека из кадра, вы затем следующим планом сможете этого человека поставить в другом месте любой крупности план. Например, если даже вы снимали все одинаковыми планами средними, например, все снимали средними планами, вот вы не смогли, не было у вас возможности раскадровать, все проходило очень быстро. Да, например. При, там прилетел самолет и там, спортсмены прилетели, они вышли, прошли, сели в автобусы и уехали. И вам нужно из этого сделать репортаж. И если у вас нет возможности и вы не успеваете раскадровать, выпускайте человека из кадра. И тогда вы можете все средними планами снимать. То есть вы выпустили человека из кадра, затем снова его поймали в кадр, подержали можно чуть-чуть провести, выпустить из кадра или подержали статичным планом и выпустили из кадра. То есть вот это выпускание из кадра, оно должно э, быть у вас э, как бы в памяти. Вы должны все время помнить о том, что человека, объект наш, нужно выпускать из кадра. Так вот, он может у вас выйти из кадра и затем мы можем его поместить в другой локации. Например, если мы снимали человека там, на море, человека дома, человека в офисе, то есть в разных местах, да, и хотим о нем сделать историю. То для того, чтобы у нас человек неожиданно не возникал в кадре, то он в офисе, то он на улице, то он там в ночном клубе, то еще где-то. Когда мы человека выпускаем из кадра, то зрителю становится как бы понятно, что человек из этой локации ушел, и он спокойно может появиться совсем в другой локации, там, в другое время года или в другое время суток, в другой одежде, неважно. Главное, что он у нас вышел. И тогда у нас будет все выглядеть очень органично. Поэтому выпускайте человека из кадра.